Как увеличить доверие покупателей или заказчиков вашего интернет-магазина? Все просто, уберите страхи, уберите страхи покупателей и покажите им, что вы реальны, что вы существуете, покажите им изнанку вашего бизнеса, покажите склад, покажите бухгалтера, покажите менеджера, покажите девочку, которая обращается с отделом продаж и расскажите про свой магазин. Тогда вы завоюете доверие и покупатель не будет сомневаться, когда будет отправлять вам чек за ту или Покупку или услугу. Покажите то, что вы реальны. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Звоните, пишите, дружите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.